привет всем недавно sony анонсировала э, новую э, камеру с дюймовой матрицей э, sony zv1 э, по моему мнению эта камера это э, новое э, обновление э, rx100 mark 5 сегодня 1 июня э, zv1 у нас появится э, где-то в середине э, Июня, это месяц, она будет стоить 699 фунтов, и 1 июля, и ZV-1 у меня в руках, снимает меня, так что э, все уже, которые, блогеры, э, пропели все деферамбы проплаченные, про эту камеру, а я буду рассказывать то, что мне нравится, то, как есть. На самом деле и и все будет честно без всяких всяких э, как говорится, замолканий о чем каких-то косяках так что все оставайтесь и смотрите и вот теперь поговорим немножко поподробнее об этой камере оболочка была вот такая все как бы для влогинга все как бы красиво. И сама коробка вот такая. Здесь э, написано, какие аксессуары можно использовать с этой камерой. Это зарядное устройство. Оригинальная марка вот такая. Этот... Э, грипп под этот дистанционный на Bluetooth он t 2 bt такой и еще этот старый который еще по проводу который шел он э, тоже подходит но уже провод надо подключать и что можно подключить по мульти интерфейс шу это микрофоны это э, э, вспышки и данные камере это вот 4 оптика э, сайз э, этот э, процессор эксмор rs э, beyond X, э, кодек x-avcs 4k как-то на два Wi-Fi wi сертификат, memory stick. Короче, тут все эти соневские eh, знаки стоят. Bluetooth, что so есть HDMI HDMI, Micro Interface, Adobe Audio и SD 1 Один дюйм eh, сенсор. 24 на 70. Диафрагма 1.8 на 2.8 линза стоит непеременная. 315 фазовых точек фокусировки, немножко меньше, чем на RX100RX7. Там 356, по-моему. Real-time автофокус. Face-appeal это обнаружение лица. Боке переключатель. Чистые, чистая запись э, э, звука и слот для, точнее э, connection для микрофона вот так вот коротко э, цвет черный, наверное будет потом и какие-нибудь, может белые пойдут так что вот так, так о коробке, да, дальше о самой камере камера как говорил такого не очень дорогого пластика форма чуть-чуть другая уже расположение все то же самое как на rick 100 но но пластик немножко немножко там уже не, не здесь уже не металл а такой пластик но Довольно нормальный такой, как, как говорится, за свою цену. Я ничего против не имею. Очень спасибо Sony, что вставили уже гриб. Это очень удобно. Вот э, берете два или один палец, или два вот пальца за, за этот гриб. И э, этим пальцем сюда все. Камера лежит удобно. В руке. И уже никуда не пойдет. Здесь есть петля для ремешка. На другой стороне петлички для ремешка нету. Так вот, как раз под эту правую руку, под хват правой руки, эта петля есть. Здесь гнездо для микрофона. Без, без возможности прослушивать звук. Здесь гнездо называется мульти это можно заряжать можно подключать к компьютеру скидывать файлы и гнездо мини hdmi можно подключать к телевизору можно подключать к компьютеру по abs и делать стримы вот столько об этой стране сзади говорил этот хват для большого пальца здесь кнопка functions меню здесь можно э, немножко поднастроить кнопки по себе это будет дисплей это будет c2 c2 э, по умолчанию прошита на э, э, этот шоукейс э, это когда э, можно какие-то товары Представляет, камера фокусируется на лицо, и только когда поднимаете какую-то вещь, сразу камера перефокусируется на эту вещь. Примерно на вот этом вот районе кадра. Если подносить эту вещь, сразу камера фокусируется на нее. В стороне кадра камера не фокусируется. Вот на этом программированные кнопки c2 здесь просмотр. здесь все Как говорится все то же самое можно вот здесь настроить немножко по бокам эти кнопки тоже по-своему настроить и камера может автоматически включиться при открытии вот видите все открылось и автоматически включилась экранчик такой толстоватый но ну вот, по цветам я пробовал, очень похоже с X100 Mark 7. Так что экран может быть и тот самый. Вот, закрываем и камера должна выключиться. Или, я не знаю, может я отключил в настройках. Я точно не помню, вчера много игрался. Но по идее можно настроить, чтобы камера выключилась. вот так эта сторона пустая сверху здесь заглушка на мультиинтерфейс башмак вот что я говорил можно подключить этот микрофон что я вам показывал есть специальные от Sony вот эти есть вспышки можно подключить но они стоят конских денег, так что э, сюда вставляется вот из комплекта камеры есть э, дохлая кошка для ветрозащиты. Она вот э, этим местом закрывает микрофоны. Если память не изменяет, вроде как бы здесь стоят три микрофона. Точно не помню, но по-моему три микрофона и... и э, они записывают стереозвук этот э, ветрозащита вставляется в этот мультиинтерфейс э, э, башмак и вот она держится вот так вчера не нашел кнопки старта камеры включения как она под, под этим мехом находится немножко надо как бы пальцем засовывать под мех но вот так вот здесь э, кнопка мод, нажав эту кнопку можно этим колесиком переключаться между режимами съемки, фотографии, программировано, ну все, все, все, в панорама, сцены и так далее. Вот это, это зеленое называется авто, и вот от авто до интеллигент и до нормальные съемки и так далее. Здесь можно настроить себе быстрые перенастройки по экранам. Вот, например, здесь одни настройки съемки или, или фотографии, здесь вторые настройки и так далее. И вот сколько вот можно, вот 7, 7 настроек, может даже и больше. Здесь старт фотографии, шатер, фокус и фотография. Здесь старт записи видео и здесь кнопка делает баке, баке делает в. Вырезает как бы ваш контур от заднего фона. Получается блюр такой. Мы правой покажу я вам. И вот здесь вот обычный такой как бы ручка зума от 70 миллиметров до 24 миллиметра. Камера кропает от 24 мм. Она кропает до примерно при включенном активном стабилизаторе, кропает до примерно 33, по моему миллиметров. Где-то вот так вот, и получается, что от руки уже видно только, только голова. Здесь спереди есть лампочка индикации записи. Она говорит красным. Можно ее отключить в меню. Здесь кольцо уже никуда не крутится. И, и вот, как бы двойной хобот. Что самое интересное вот это полный зум 70 миллиметров. И вот теперь уже снимаю зума на 24. Видите, она вот. Как-то вот посередине, сейчас скажу сколько. Теперь вот 53 миллиметра. Хобот в самом таком минимальном. Это значит, так расположены внутри линзы. Такая схема. Вот 70 и 24, как бы самая, самая выдвинутая линза. Вот так вот эти кнопки можно. C1, C2 перенастроить. Так, в режиме видео. Хорошо. Нажимаем вот этот кнопку продукт showcase. Видите, выключает стабилизацию. Вот отключил стабилизация, включилась, включил showcase, выключилась стабилизация. Вот включил, видите, да? Вот работает, как бы отключает стабилизацию Это уже надо на, на трехногом, на твердой поверхности На ходу стабилизация будет отключена и будет шататься И здесь блюр, блюр как бы меняет, наверное Если там у вас есть какой-нибудь, например, диафрагма на 2.4, 2.8 прикрыта Я думаю делает диафрагму на 1,8 но вот здесь видите теперь без засвета а теперь вот с блюром засвет открывается большая диафрагма автоматически до конца и или нет или, или делает все по автомату да 5,6 видите 5,6 диафрагма стоит и включаю этот, э, размытие фона. И теперь уже сразу автоматически на, на 1,8. Так что э, сильно никакой магии нету, просто быстрое переключение между дифрагмой. Прикрытой и открывает. Вот так вот. Может, сколько-то э, на автомате. На программном уровне и э, вымывается фон. Но вот как сейчас мы видим в данном моменте. Вот 5,6 и вот 1,8. Вот видите, вот здесь только маленькая черточка прыгает. Вот теперь она на 5,6. Вот. вот и вся магия. Э, книжка вот на таких языках. И здесь вот можно... Скачать на F странице Sony, можно скачать полный мануал, включить полную, полное меню. Вот что я вам сейчас и продемонстрирую. Так, берем телефон, сканируем. Открываем и подключаем на компьютере. Вот. Нам в данный момент нужен язык русский. Все об этой камере вот здесь вот будет все настройки, все технические параметры и И все остальное, что вам надо знать поподробнее об этой камере. Вот что заметил. Камера включается быстро, а выключается очень медленно. Sony RX100 Mark 7 включается быстро. Примерно то же самое. Да, видите, разница есть. Это включается быстрее, это выключается быстрее. камера на полностью вытянутой руке и включена активная стабилизация включена ветрозащита надето окошко и вот так вот я держу камеру в руке и вот так вот отрабатывает стабилизация активная на RX, то есть ZV-1 и вот теперь включена стандартная стабилизация, камера на вытянутую руку, картинка кропается немножко меньше, я теперь смотрю в экранчик на себя, теперь смотрю в линзу, и вот смотрю экранчик, линзу, экранчик, линзу. И вот так вот поддергивается кадр, когда на стандартной стабилизации. И вот теперь стабилизация на камере полностью отключена. Та же вытянутая рука, та же дистанция, но кадр намного шире. Это уже 24 миллиметра и без кропа, но уже с артефактами тряски в кадре. Так вот записывает камера без кропа картинки на вытянутой руке. 10. E, 1.8 e, M2 filtras Теперь попробуем размыть задний фон. Это примерно то же место, те же деревья, примерно такая же дистанция до деревьев. Диафрагма 1,8 стоит. И нажимаю кнопку размытия фона. Кнопка размытия фона включена. Не знаю, насколько деревья, та же 1,8 диафрагма я вижу. Я смотрю на экранчик. Теперь смотрю на, на линзу и теперь смотрю на экранчик и опять отключаю размытие фона. Включаю, отключаю, включаю, отключаю, включаю, отключаю. Вот так вот э, включил. Размывает фон, не знаю насколько. И попробую с размытием фона пройтись вот, вот так, чтобы были какие-то объекты в кадре, экранчик в стороне лично мне не нравится, натуральнее, я думаю, было бы вот если сейчас смотрю я на, на э, дохлую кошку наверху камеры, теперь смотрю в линзу, на дохлую кошку. А теперь смотрю на экранчик. Так что я думаю, если по устройству глаз, лучше было бы, как една вот наверху для, для самой картинки выглядело намного натуральнее глаза, чем, чем теперь вот я смотрю на, э, на экранчик в стороне. И вот теперь та же точка, и пробуем зум. Помните, я вам показывал, насколько зумирует RX100 Mark 7. Будет отдельный, отдельный тест вместе камер. Но вот все. 70 мм на ZV-1 и 24 мм на, на ZV-1. Вот столько-то приближается картинка без дополнительной цифровой обработки. Просто оптическая зумировка и все. Вот так вот. И теперь попробуем режим сглаживания кожи. Теперь этот режим отключен. Я выгляжу так, как должен выглядеть. Нормальный мужчина. Без всяких блюров, без всяких сглаживаний. И вот теперь маленькое разглаживание кожи лица. Это такое как Гаузен Нойз. Теперь вот среднее сглаживание кожи лица. Вот выглядит картинка такая. Я специально не брился. Посмотреть насколько щетину... Сглаживает вот это, этот режим И вот теперь самое большое сглаживание кожи лица э, Картинка выглядит вот так И вы теперь можете посмотреть Насколько мое лицо сглажено Насколько э, щетина видна в кадре Насколько все поры видны в кадре Вот так вот выглядит э, Я теперь смотрю прямо в экран э, То есть э, в линзу и вот так вот выглядит э, этот эффект, а-ля, а э, ну девушкам он, конечно, может быть, да, я понимаю, но мужчинам это вещь э, никуда. Э, тот же режим есть и на Sony RX100 Mark 7, но я его никогда не использую. вышел на середину поля половить ветер дохлая кошка наверху и я думаю вы ничего не слышите, дует пятерок вот так вот работает ветрозащита автоматическая, встроенная и дохлая кошка и вот теперь снял меховую ветрозащиту и снимаю дует ветерок я кручу чтобы вы могли словить ветер вот вот так вот записывает на автоматической ветрозащите сони zv 1 выключил автоматическую ветрозащиту и вот так вот записывает камера вот ветерок, такой нормальный может быть и слышать его в кадре так вот работают микрофоны что я заметил микрофоны очень очень как бы тихо, тихо э, не, не такие чувствительные чтобы как на rx7 так как задрал чувствительность микрофонов до, до самого максимума и вот так вот на вытянутой руке вы слышите меня э, на, на самом максимуме микрофонов все по глазу летает только так Специально поставлю теперь не включена это Фокус по, по глазу бегает. И теперь э, продукт шоукейс включен. Смотрим, насколько быстро. И вот последний тест сделаю такой на автомобильную тему автоблогинг. Поставил камеру на боковое стекло, так как на переднем стекле экранчик не откидывается. И попробуем как работают вибрации. Это уже будет более Моя, мой этот, моя присоска, этот держатель более виновен. Я отключил стабилизацию, так как с прошлого теста выяснилось, что если включена оптическая стабилизация, то она будет брать помехи вибрации от дороги. Ну а теперь вот мы посмотрим, насколько здесь по кочкам я еду насколько хорошо или насколько плохо будет отрабатывать поглощать эти вибрации а я заодно вот скажу свое такое первое мнение уже как бы после сделанного теста первое мнение об этой камере первое мнение вполне хорошие и вполне камера понравилась я только не понимаю почему sony шла так на таком коне как на таком коньке как этот шоукейс что там показываете спереди вот эту там еще там еще что влогинг камера ну да это влогин камера я понимаю. Но самое главное, ее я как бы э, не эти антифильтры. Антифильтры там тоже еще не, не полностью разобрался. Там еще не все с ними так хорошо, как хотелось бы, чтобы было бы хорошо. Но вот что, я бы самое большое преимущество сказал бы этой камере, это ее цена. Цена у нее отличная. 699 фунтов стоит она на американском рынке примерно в долларах что-то похоже будет но как говорю самое главное это ее цена здесь в этой камере есть все плюшки что и на R100 Mark 7 и эти слоги все, все профили picture profiles все, все, все, все, все, все есть просто как бы удешевленная версия без э, видоискателя без э, э, вспышки кому-то вспышка нужна э, хотя бы хоть несколько раз в году но она нужна ну а как бы видеоблогеры, может, э, дополнительный свет им все равно вспышка не понадобится в этом так что вот как говорю первые впечатления об этой камере очень хорошие и если бы вы спросили рекомендую я ее брать вам или нет я бы сказал да рекомендую здесь не получится 200 миллиметров но зато но зато как говорится за практически пол цены получите очень хорошую камеру и с даже более широкой диафрагмы с более размытым задником на 1.8 так что для фотографов да для фотографов лучше уже этот видеоискатель это точно я могу сто процентов сказать а для видео что еще понравилось, это кошка доклая, что постоянно можно ее оставлять наверху да, было, проморгал фокус один раз, вы видели уже в тесте, я подметил красным, но в основном все все неплохо, все неплохо я думаю, что эта камера зайдет во-первых, из-за своей цены, так что я думаю, Э, на сегодня все а на следующий раз еще сделаю какие-то тесты сделаю тест вот э, взорчик вот про этот э, дистанционный как бы и дистанционный и заодно э, держатель трехногий здесь сделаю тест и заодно вот я выключаю запись с этим с помощью этого трехногого всем спасибо за внимание палец вверх подписка колокольчик и до следующих встреч чао пока